Всем привет! Прежде чем мы начнем с вами эту крутую рубрику Тупые флеш-игры для девочек Я хочу показать вам очень нечто крутое Нереально крутое Это игра Dragon Раджа В которую я сейчас реально залипаю И предлагаю вам окунуться в этот мир вместе со мной а вот это, кстати, мой самый любимый процесс в любой игре — это создание персонажа. Вы только посмотрите! Здесь можно сделать такую просто няшечку, а можно сделать брутального мужика. Но я все-таки останавливаю свой выбор. Угадайте, на ком? На милашечке, обаяшечке, няшечке. девушка ассасин и, знаете мне теперь очень хочется попробовать повторить ее макияж и попытаться сделать что-то похожее из образа Вот такой вот у меня получился образ, я попыталась повторить макияж своего персонажа, которого создала, и попыталась одеться в стилистике игры, теперь я вот такой вот женщина-ассасин. Кстати, можете создавать меня в этой игре, выкладывать к себе в сторис и отмечать, я обязательно посмотрю, и кстати, да, скачивайте Dragon Raja, реально крутая игра. В игре, как вы могли заметить, высокая степень свободы создания персонажа, грандиозный открытый мир, крутая графика, ну, это и видно, множество профессий и даже есть возможность построить свой собственный дом. Скачивайте Dragon Rage, ссылку я оставлю в описании под этим роликом и в своем первом комментарии, который я обязательно для вас закреплю. А мы с вами приступаем к рубрике «Тупые игры для девочек». Игра «Свадьбы наоборот» называется следующая штука... А, это... это же... Слушай, вы это реально играют девочки? Надевает мужиков как женщин, на женщин как мужиков. Ладно, давайте попробуем. Это, Ух ты ж, Алладин такой сексуальный. А зачем вы сразу их надели? Я хочу, его, может быть, как-то. Тоже, а на него только платье, да? Давайте его, ну, как традиционный жасмин напялим. Типа вот тут, ну, нет, я хочу. Ну, можно что-нибудь покрасившее? Ну, вот это вот самое красивое было такое, прям похоже на жасмин. Это какой-то арабский шейх. А, давайте вот такой: фиолетовый. Мне кажется, фиолетовый фиалковый ему к лицу. Под лицу все к лицу. Туфли. Туфли у него должны быть белые, у нас же все-таки свадьба. Корона. Корона. Ой, может быть, фату. Давайте фату. Не, Сереж. Может быть, Сереж. А, тут можно и фату. Вот, мне кажется. А, давайте и корону сверху напялим. А, только фата, либо корона. Хорошо. Ладно. Тогда вот так. Мне кажется, это очень красивый Ладин. А, они будут у нас во дворце Эльзы, видимо, судя по всему. Нет, давайте, чтобы все видели, чтобы все видели, что у них что-то не так в семье, что у них какой-то раздай, разлад. А, мы только мужиков наряжаем. Я думала и дело. А мы и мужиков. Слушай, ну я хочу ему какого он был королевой балу, он был королевой балу на выпускном, а 2000 какой сейчас там год, двадцатый год. Вот голубой, мне кажется, Кельзи подойдет, голубой цвет. Э, туфельки тоже должны быть голубые, здесь все должно быть голубое. Вот такая вот брошка и фото, а только одно. Вот чудесно. Э, они будут у нас как раз в голубом дворце. Почему нет? Следующая пара это кто? Это Мулан и ее этот самый. Ну, слушай, у него красивый наряд, такой, знаете, прям традиционно. Это вот есть что, мне нравится. Они сочетаются. Он в красном, она в красном. У них все очень горячо и very, very hot. По украшениям, блин, у него прям даже, смотри, какая корона, финдифлюшка. Ой, слушай, красиво. Я влюбилась. Очень красивое платье. Я прям, жалко их красть нельзя. Кто следующий? А, нужно выбирать ведущую, Катипери или Русалочка. Я выбираю Катипери, чтобы она пила I kiss a girl, I like it. Все, я выбираю ее. Я выбрала? Ну и хрень. Можно сделать семейный портрет. Фото, фото, где фото? Нет фото. Игра. Эльза ЧП в туалете. Предстоит играть за прекрасную девушку по имени Эльза, которая желает принять утренний туалет. Начало эпичное, согласитесь. А игрок должен контролировать все действия главной героини. Умыться, нанести тушь, помаду на лицо. Сделать маникюр и много другого. В смысле маникюр? А почему здесь туалет? Чем она будет делать? В то Что? Я не понял. У нас тут красивое такое описание. Чтобы не скучать игроку и внести разнообразие, разработчики игры предусмотрели проблемы, с которыми сталкивается девочка в туалете. Девчонки, мы сейчас узнаем то, чего не знали. С каким же все-таки проблемами мы сталкиваемся в туалете, по мнению разработчиков этой игры? Давайте узнаем. Эй, милая, как насчет ужина сегодня, вечером. Конечно! И она, видимо, захотела э, покакать, что ли. Извини, мне нужно в бас-рум. Это игра про то, как она сидит на толчке. Серьезно! Давай, короче, умоем рожу. Давай. А, это что? О, я поняла! Это же лайфхак, когда ты в гостях и идешь в туалет, нужно включать воду. Чтобы, ну, вы поняли, что сделать А она реально у нее... Нам же Обещали макияж, маникюр, педикюр Причем здесь кеке? Иди Туда, садись. Что? Я... Я высадила Эльзу на горшок Вы когда-нибудь сажали Эльзу на горшок? Я да. И что дальше? Ну вот она сидит, вода журчит Никто не подозревает, что она там делает Хотя знаете, вот по секрету, когда ко мне приходят Гости и включают воду у меня Находясь в туалете, я прекрасно понимаю, что они там делают Мне кажется, пора менять привычки Мне кажется, реально пора менять привычки и не включать так, она, видимо, очень долго забралась тут сидеть, потому что она решила почитать книгу. Причем книга такая большая, увесистая. Что это? Она пишет Олафу, типа, Олаф, срочно выручай! Скинь мне охладительное, потому что у меня запер, да? Немножко запер. Все, она сделала свои дела. А почему она не вытирается? Там, Я думаю, там не встроена беда, она не вытерлась. Мне кажется, свидание теперь пойдет не очень. О, нет, туалет забился. Ну, правильно, ты же не потерлась и не смыла. А, смыла, но фу. О, сейчас будем убирать наши какахи. Гэтос, гэго. Ну, я знаю, над авантусом, да? Так, теребим вверх-вниз. Мы как будто пытаемся туда вот это все запихать, чтобы оно уж не выходило. Хорошо. Это что, мыло? Ты сейчас будешь его мыть, что ли? О, боже. Ты же в гостях. Все, теперь пахнет фиалочками. Фиалочками пахнет весь туалет. Надо обязательно вот так вот просто везде, везде, везде, везде подушить, чтобы если вдруг кто зашел, он не почувствовал, что здесь делала Эйза. Потому что девочки что? Девочки не... Это самое. Девочки всегда все делают цветочками и ядончиками. А вы что хотели? Да, да. Все, Ей теперь все нравится. Она говорит, пахнет прекрасно. Вот. Ну да. Все, это вся игра. Обещали нам макияж, обещали всякое такое, а в итоге мы просто всю игру прочищали туалет. Как вам такая игра для девочек? Мне кажется, она заслуживает определенного лайка. Ребят, этот день настал. Я долго это откладывала, но я нашла э, бабку Гренни. Называется Игра Дьявольский дом. Гренни. Игра для девочек, между прочим. Войти в дом. Вон бабка, кстати, смотри, какая красивая. Такая. Ребят, я тебя жду. Ну давайте нам пожелали удачи. Мы сейчас ее уделаем. Мы ее сейчас задоминируем. Смотрите. -ка. Я могу прыгать. Я могу что-то там делать. Давайте смотреть. Ой, коробку толкнула. Прикинь, она сейчас сюда зайдет за то, что я толкнула коробку. Я же не знаю ничего здесь. Какая-то аптечка есть. Что серьезно, что ли? А зачем нам аптечка вы что? А где баб? Бабулик? Бабулик? Нифига себе дом. Ты погляди, какой дом большой. Ого. Это что за лабиринт-то? В оригинальной бабке такого не было. Бабулик? Где бабулик? Баболика нету. Слушай, а что нам нужно здесь? сделать? Просто уйти. Если уйти, так, нужно найти. Сейчас мы найдем ключ. А мы просто так сюда дошли. А где бабка-то? Мы же ради тебя сюда пришли. У меня здоровье стоит самое пока что. Ой, бляха, вспомнишь гам. А-ха-ха! А она так видит Смотри, у нее это свадебное... А что ты... Подожди, все прощу. Вернись. Она не может сюда. Она не может... Слушай, я не понимаю, она меня видит или не видит? коко Давайте ее бежим. Оп, и все. Лошара, ты, ты вообще. Ты погляди, как она. А чего у нее руки до пола? Не так сниматься. А чего у тебя глаза потекли? Ой, блях, нихера себя она гасится. Ничего себе она меняет самое. Открывай дверь-то. Ты что? А! Куда идти? Стоп, прыгай! Прыгай! Прыгай! Она отошла. ха ха ха ха Вот так. Ты тебя оп, обошла и все. Обошла. Давайте какую-нибудь дверь-то откроем. Закрыта. Надо найти ключ. Во, открыто. Что это здесь у нас? Это что это такое? Пилюльки какие-то. А, это да, я, я вылечился. Какая-то доска. Возьми доску. Пусть будет. Возьми доску. Он не хочет брать доску. Почему? Ладно, пойдем дальше. Бабулик. Ой, ой, здрасте. Мне просто спросить, мне просто дальше пройти. Короче, сейчас будем тогда дальше с вами изучать этот дом. О, туалет. Смотри-ка, нашли с вами ванную. А в ванной лежит аптечка. Хорошо, можно вылечиться, захилиться. Так а что? Мне нужно найти где-то ключи. Вопрос: где могут быть ключи? Если бы я была бабкой, то где бы я прятала ключи? Я бы прятала ключи в липчике, это же логично. А, вот здесь нужно. Воздадер, а его нету. А где же найти гвоздодер? Может быть, в ящиках что-то лежит? Какие-то дырявые ящики у этой женщины здесь. Ой, ладно, хорошо. Открывайте. Не, можно? О, еще пилюльки. Подождите, но я не понял. Так, бабуль, тихо. Стоп. А, она меня убила! Она меня убила! Давайте попробуем еще раз. Потому что это как бы попытка была такая, знаете, я бы сказала, больше ознакомительная, чем какая-то там еще. Мы теперь знаем, какой это а, женщина. По сути, больше здесь я никаких предметов не вижу. Так-то. Но рубрика мне нравится. Особенно то, что тут мы нашли бабку. Это типа вообще must have. Я не понимаю, где искать всякие предметы, потому что я пока что нахожу только всякие пилюльки. Я, конечно, понимаю, я что мы в доме старой женщины, но не настолько же, что у нее в каждом ящике попилюльки. А как мне спускаться вниз? А, вот лестница. Слышь, а я не знала, что у тебя есть лестница. Дай пройду. Так, это что, телефон? Можно кому позвонить. Катя, возьми телефон. Это он. Дай пройду. Открывай дверь. Слушайте, ну она не такая здесь бесячая. Может быть, что-то откроется, нет? Эм. Ну, как бы, что то даже яшенку не по... Э! Ты это что за бокоюзерство? Ты чё? Как ты слышишь? Не надо, не надо, я все прощу. Ааа! куда отступать? <соса> она сама испугалась, потому что она не накричала. Я на тебя... Не надо. Я за холодильником. Уходи. Слушай, она... Да уйди что ты, той мой. Уходи. Наглая какая-то, погляди. Ты такая наглая. Слышь, отстань, отстань, отстань. Не трогай меня, пожалуйста. О, она отсюда, что ли, вышла? О, у нее здесь туалетный столик. Ничего себе. Ничего себе. Она может посмотреть на свои залысин, которые образовались у нее в паре страсти с дедом. Если вы не понимаете, о чем речь, вам нужно срочно... Опа, ключ. Вам нужно срочно смотреть мой летсплейный канал, где мы играем в бабку, да, тогда вы начнете понимать. Это что это такое, сушилка для белья, какая-то Опять эти везде лекарства, ты прикинь, везде эти лекарства, я вообще не понимаю. Это что, это гараж? Это вот от этого ключ? О, там с свечкой. Эхей, Слушайте, ну эта игра такая долгая, мне кажется, ее прям даже можно включить в рубрику тупые игры на моем летсплейном канале, нежели здесь. А пока что горшки какие-то, закруточки. Ну, видно, что типичная бабушка здесь живет, у нее, видишь, прям закруточки всякие вот такие вот. Так, это что это такое? Куда мы идем? Я таких лабиринтов в жизни не видела. Я уже запуталась, где мы с вами? Что есть реальность? О, дверь, откроем. это кей. Да какой кей? У меня есть какой-то кей, засунь его. Слышь, хорош, за мной Ты Достала, за мной ходить. Нифига! Ты видела, она гопница. Смотри, она бьет и присаживается. Но карты ты не Игра, внимание. Выдерни волосы в нас. Что это такое? Это реально игры для девочек? Это игры для девочки? Зачем девочкам из какого-то дядьки выдергивать волосы? Я не понимаю. Но игра, которую вы должны, молодому человеку должны, должны именно, ключевое слово, выдернуть волосы из носа. А зачем? Не пишут? Ладно, давайте. Ой, а мы можем? А, здесь есть... Что делать-то? А, а, надо как тянуть их, что ли? у, -у, -у Какая гадость! Ты прикинь, ты, ты тыкаешь вот так вот, стрелочкой поднимаешь до нужного уровня, а потом тебе нужно потянуть вниз? Как это работает? Я не понимаю. Дергай ее! Я не понимаю, как это работает. Она криво работает. Вроде нажимаешь, а потом еще раз нажимаешь. Ну-ка. Я не могу попасть по его носовым этим самым. Вроде бы большие волосы, но она, понимаешь, она не умеет дергать волосы. Она такая, типа, ну сейчас, сейчас, сейчас. опа, такая промахнулась. Вот, видишь, она промазывает. Она, она без глаз. Она сидит реально без глаз. Все, вот она и остался у нас. Смотри, луз проиграл. Я луз. давайте еще раз. Сейчас все у нас получится. Давай, оп, вот минус одна, минус одна волосная фолликул. Может быть, эта девушка, знаете, это есть люди, которые работают же вот это вот, удаляют волосы всякие, шугаринг и прочее. А у нас пупелинг. Э -э, это когда ты пальцами жмешь. Ну вот, почти же. В эту стрелочку невозможно попасть. Стоит придумал. Вот две волосинки. Это мой личный рекорд. Выдернуть две волосинки из носового прохода какого-то левого чувака. Я даже не знаю, кто это. Вы знаете, кто это? Я не знаю. Это какой-то реально левый чувак чувак и мне за этого ничего не дают из-за того что я в чужом носу лафун он слезал он слезал соплю Фу, он слезал, он слезал соплю зачем ты это сделал зачем ты слезал соплюву Я не могу теперь с этим жить, как я теперь буду с этим спать. У меня теперь перед глазами только эта картина. Я думала, что я видела в этих играх все. Но нет, они еще могут меня удивлять. Они меня реально могут удивлять. Давай, сойся уже. Да вытащи, и Да я промахиваюсь. Видишь, меня сопли выбили из клея, серьезно. Ааа, опять я не могу дать, смотри. Зачем, зачем ты чувак? Ты же взрослый мужик. Последняя осталась! <связать> О, все! Я больше не буду смотреть на эту кровоточащую штуку, слюнососящую. Фу, гадость! Ну и завершит наш сегодняшний пора. Женщина-кошка, которая беременна. И вопрос. Беременна ли она от Бэтмена или от кота? Но, судя по превью, интриги не будет. Во всем виноват. Бэтмен! Женщина-кошка забеременела от своего кота, и как раз сегодня у него плановый осмотр у врача. И почему она тогда сосется с Бэтменом? Oh. Женщиной-кошке нужно подготовиться к приему, и важно, чтобы врач не обнаружил у нее никаких опасных патологий. Так, подожди. Невозможно меж межвидовое зачатие. Это уже патология! Тем более, у нее парень человек-мышь, а она человек-кот. Но она зачала ребенка от кота. Не забудьте дать ей такие необходимые разовые пилюли в начале игры напоить коктейлем и накормить яблоком. И вот красотка уже сидит в специальном кресле, готовая к приему. Сегодня, короче, я напишу доктора, чтобы проверить моего ребенка. Не, слушай, ну, кошка, надо знать похоже на жасмин. Ролевые игры жасмин пока ладдин не видит. Ну хорошо, давай. А, нам нужно дать ей пилюльку розовую пилюльку, такую миленькую. Запить каким-то смузи пузи, чтобы пузик росло. И дать яблочко. Нам, собственно, эту инструкцию и написали в самом начале. Мы ее с вами читали. Вот, надеваем Шапку. А зачем ей надевать шапку, если она уже сидит в шапке? Где логика? Она же уже в шапке, у нее в теории не могут быть волосы. Э, выглядит как-то странно. Ну окей, хорошо. А по классике жанра измеряем температуру. Так как она кошка, у нее должна быть 37 температура. <фишечка> у нее уже патология. У кошек температура выше, чем у людей. Поэтому у нее должна быть средняя температура. Пошел по сердцу. по обхвату ребенка, Же ребенка, там кот. Там реально человек-кот. А он с сушами родится в костюме или как? Он вообще родится сегодня у нее или нет Давай. Ваше давление, как у кота. Хорошо. Я намажу вам пузикрем. Можно? А или это не пузикрем? Что это такое? Это что? Куда это? То это? Ну. А, вот он. Его надо было очень много тыкать, тыкать, тыкать, тыкать и размаз. Нравится? Я смотрю, ты кайфуешь. Давай, теперь мы посмотрим, кто там у тебя. Слушай, ну у тебя обычный человек. Мне интересно. А где кот? Где пес? Где змея? Ой, надо его измерить. Это девочка, я тебе отвечаю, это девочка с такими большими голубыми васильковыми глазками. А, послушаем ее сердце. Вроде бы как у человека. Сфотографируем, чтобы мать знала, кто у нее. Это было чудесно! Я хочу показать фотографию моему дорогому. А, твой дорогой это человек-кот? А зачем ее мыть? Почему мы моем ее на кухне? Простите, пожалуйста. Или мы помыли живот, он был грязный. Что теперь делать? А, надо музыку дать послушать. Ну, конечно. Классика. Ребенки же так любит слушать музыку. Татуировка! Есть татуировка с кошкой? Птица. Цветок панда. Ну, давайте птицу, потому что коты любят птиц. Логично. И она снова сосется. Я не успела сделать процедуру. Она уже засосала своего человека кота Я не буду спать Я никогда не стану прежней, да вот так вот получилась эта серия игр для девочек, как бы видите, мне есть еще чем удивить, я максимально в шоке отлизывания соплей до того, что женщина-кошка за... залюбилась со своим котом, и у нее теперь человек, в общем, это вот просто <пух> <пух> взрыв мозга, пишите, какая игра вас сегодня удивила, ну а мы с вами увидимся уже очень скоро на этом канале, это была рубрика Тупые игры для девочек, не забывайте про Dragon Rage. ссылка в описании, всем пока!